В жопу Интро, приступим. Всем хай, дорогие друзья. Сегодня будем проходить до а именно первую часть. А почему именно первую часть? Потому что мне нужно освежить память и повтор... Потому что у меня на вторую часть нету денег. Поэтому будем проходить первую. Пока мне все только балачил в настройках. Собственно, начнем так. Играть в компанию за фон. Я зомби, играть на памятистой карте. Так, окей, так. Новая игра. Заходи. Так. На нормальной будем, в принципе, играть. Вот так чуть-чуть потише сделаем. Так. Нужно вспомнить, что было. И еще, блин, вторая дорогая, но я очень хочу вторую пройти. Так что после первой мы сразу пойдем во вторую часть. А сейчас берем чай, приступаем к просмотру, берем печеньки. Так. И туда. Сюда когда запись идёт, Так, объект. как ну, так местный политик. Наряжен для поддержки порядка после начала эпидемии. Его брат Хасан погиб в в начале эпидемии, прежде чем его успели эвакуировать. Так, Сулейман ВДМ. Смерти Хасана он украл... Виновен смерти Хасана, он украл крайне важные файлы, которые так... Если с что-нибудь случится, файлы опубликуются. Так, досье на объект. Украденный файл содержит описание, так как вакцинация от вируса. На данном этапе производится вакцинация. Может быть крайне токсична. Пошел! Также файл содержит полное описание структуры от вирусов. Любая попытка его синтезировать приведет к огромным жертвам. Файл надо вернуть. Дальнейшая информация и статус. Сулейман отправил файлы неизвестным файл. нам По его бизнесу, так, файл. так, чтобы файл не опубликовался, мы создали помехи его, в городе, там, в Усуке. У тебя рация ВГМ, на нее помехи не действуют, твоя, просто, жилет, береги его. Так, потом Сулейман ушел в... В и сменил имя. По нашим данным, он руководится сам одним из двух основных кланов. Повторяем, ваше задание найти Сулеймана и украдеть файлы, чтобы спасти человечество от невообразимой катастрофы. Так, они идут с господи. Вроде можно купнуть чая. Так. Мы сейчас как дать и подпускаемся. Вроде игра вышла давно, а картинка приятная очень таки. Говорил, что это не просто что-то. Сломаем ноги, потом краису. Назад, назад, все назад! Тихо! Шумов привлекает. А, сука. Так, зомби заворчали. Уходим, уходим! Прокличал он. Еще что там дальше? В зомби, в зомби бегут. Ай, котел. Он нас укосил О, это что, пацан? Так, ладно, пошли, надо уходить. Опа, на, еще и баба. Ух, какая она жесткая. Уберем его с дороги. Ну, я синкрасер. <Стит> а ч он держит-то как? Они а террилыш. А, вот будет долго от ее крика было. Его можно еще было спасти. Да, я чаю в блоку. Надеюсь, у не будет опять никаких. Башня, я Джейд. Готовьте лазер, здесь парень сильной травмой головы и укусом руки. Лазарет. Oh, oh, вот чёрт Амира. Так. Амир... так нет, Амир погиб. Но со мной парень, у которого But есть шанс выжить. Из наших? Увидим. начнется меченый я тебя спас и в шутки с тобой играть не собираюсь Но выполнишь для меня одно дельце и ты свободен так город хоран насильный силуэт так изобретите у него файл найдите Сулейман, у него файла файла технология данная не полностью а, препарат будет токсичен любая попытка его синтезировать так это все херня мы читали там в начале субтитров так микрофон то включал, микрофон -то включал так стручила я не боюсь Тогда щипай. Он моргнул? Что? Опять моргнул. А вдруг он зомби? А нахрена я зомби? Беги. А нахрена я крик-то озвучил? Я красавчик, я мастер озвучки, да? Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, Видео, видео, нет, не видео, нам нужно не в сети, так электронное управление, нам нужно чувствительность мыши, вот так примерно сделать надо. Вот, нормально. Так, мы можем идти дальше, в принципе, нормально, так, все четко. Включим радио. Так, здесь что у нас есть что-нибудь? Нет ничего. Так, Для все равно на чуть. Так, параметры. Электрическое упро... Электрическое. Электроуправление. Все, вот так, я думаю, самый раз. Да, вот, самый раз. А то чувствительность слишком большая. Так. Значит, проспал три дня, теперь детишек пугаешь? Неплохое начало, 31-й. Где В раю, где же еще? ладно шутки в сторону иди в комнату 190 босс тебе все объяснит а где комната 190 что значит 31 босса спроси вот мудозвон почистки ответить нельзя да Так, а ваша цель так. 31 это твой номер что что Твой номер? Ты заразился 31 первым, я 18-й. здесь все просчитано. Одной дозой Анестезин... а анестезина меньше, одним зараженным больше. И паркурщиков меньше. Спасибо за информацию. Вот приятная баба, не то что это охранник Мотосвон. Кастрировать его надо. С тобой можно попиздеть? Нет, с тобой нельзя попиздеть. Потише, потише, черт теперь а... анестезина миру достанется ему. Амира, ой, пацаны, да вы чё не я вам новый принесу. Или вы чё, с Тодзину сажались? Ты кто? 31. А, ну да. Как голова? Голова? Ясно, послушай, пока не скажешь, босс, ты не в списке. Поговори с ним поскорее. Извините, дело с мертвой точки, я теперь прошу прощения. excuse me, excuse me как вы, суки, всем достались этим. Экскьюзми, засуньте себе в зад поглубже. Так, о. У босса охранник с тобой можно попиздеть? С тобой можно попиздеть. Босса. Я ищу босса, он здесь. О, 31. А, так, ты 31-й? Входи. Спасибо. много благодарен. Так, тебя что можно спиздить? Вроде у хороших людей нельзя спиздить, но я хочу у него что-нибудь пиздить. О. Какое размытие же красивое. Э, мне нужно. Это ты босс? Что, слишком молодой? Мне не нравится мой возраст? <связь> ты хотел поговорить? со мной поговорить? Так-то лучше. Что ты что-нибудь помнишь? Знаешь, где ты? Это что-то типа укрытие. Мы говорим башня. Брейкинг и его люди соорудили ее пару месяцев назад. И с тех пор мы здесь обитаем... Позбираем грузы <соспит> так, да я хотел поблагодарить ту девушку. Ого потом, her, что если бы она не... Uh, uh, уж, обглядывайся, чьи-то кости. Totally crushed, Кстати, твой... твой ампул жить Джейд, а можно ее, мне её назад? Вообще-то, мне она нужна. Поверь мне, это не тот случай. Ладно, держи. Спасибо. А ты ее разбил. Знаешь, ради чего паркурщики рискуют жизнью, ради таких как ты. Ты принимаешь антизин, который не для тебя добывают, а сам? У меня нет времени болтать с тобой. Мы потеряли связь с одним из наших, поэтому у нас никаких. И будь добр, окажи мне услугу, ты мне достался своей рацией, так что иди-ка займись чем-нибудь полезным. Мы тут в башне не нетерпели... терпим ленивых Эй, неправда не, не Я не драмоед Эй, босс Эй, Рахим, короче, парень, о котором говорил Он на тридцатом 3... этаже Он с таким же успехом <свят> Мог бы быть под Чем? И я не босс, слишком молодой, понимаешь? Я Рахим Брэген. Здесь заправляет брейкен Ага, понял Спишь, у тебя ничего не взяло, например. Фу на тебя мудозвон. Так, нам тут, нам. Блин. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, пройдем. Сюда зайдем. А здесь закрыто. Ясно, понятно. Ясно, понятно, здесь закрыто. Ду -ду -ду -ду -ду -ду. Куда ты идешь? На 13 этаж. Делаю кое-что для 13. Рахима. 13 -й? черт это будет это непросто, не просто, но ведь не мы должны провернуть делить все ягоды, что? Ну ладно, прощай. Так, так, так, так, так, сейчас вижу немножечко память под вот, первому удадлайтом, тут первый пройдем, за фоном пройдем и пройдем второй данлайт Вот такие у меня, собственно, планы. Да, ой, та-та-та, ой у, сколько крови В коляске никого нету Кто-то, кто-то, кто-то, кто-то выдвинулся Это Крейн Мы уже 70 часов ждем твоего доклада, что случилось? Ненадолго потерял рацию с прикрытием, все в порядке Но я пока не связи с лидером башни, не доверяю. Пытаюсь вписаться Понятно, Крейн Время дорого, не забывай да, и <связать> еще меня укусили. Симптомов нет, но люди вокруг говорят, что я заражен. <связать> да да такие стоит найти анестезин поскорее. <связать> или уже нашел. Somebody... <связать> так, ладно. Что там прошло? Пойдемте сюда. Здесь у нас есть что? Аптечка. Почему аптечный пункт закрыт? От меня От, а, от. А, а, а, вот вы понимаете, они от меня аптечку зажать решили. Так, ладно, бегать я научился. Это радует. Почему, кстати, во втором данлайте я смотрел, типа, нельзя бегать. Типа, он всегда ходит. Так. Здесь у нас закрыто. А почему здесь у нас закрыто, да, хуй его знает. Не захотели нам туда пускать. Ладно, типа, еще вс лутать не могу, я, я так понял, так что. Зайдем. Блять Ой О. Красиво Я порезал руку, пытаясь уйти от него Господи, ты ведь убил его? Проклятие Это был мой брат Хотел его удивить Вот он и спустился Тихо, тихо, все в порядке Надеюсь... Так, это Крейн, я внизу на 13 этаже слушаю двое человека, сильно достали. С он пытался встать. О, черт, 31-й, ты пошел за Марком? Как там внизу? Безопасно? Сейчас вполне. Ладно, будь там. Посылаю за тобой. Позаботьтесь о Марке. Не двигайся, Лена придет в на минуту, Марк, Марлю найди, Марлю, Марль... Марлю и спирт Пропитай Марлю спиртом, это остановит кровь, поторопись Успокойся, ладно, я скоро вернусь Вау, успокойся, ладно, я скоро я вернусь, весь на понтах Этого можно было в принципе и не говорить, так, у нас есть фонарик, у нас есть фонарик Вот теперь их можно открывать так, ладно, здесь мы все облутали. Сейчас надо все облутать. О, изолента. Давай тебе изоленты рот заклеим. Или рану. В принципе, чем тебе не марли? О, холодильник. О, алкоголь. О, а вот спиртик. Так, найти спирт и марли. Так, ладно здесь мы нашли это вот аптечка марли все, еще что-нибудь залутаем жестянка пригодится или не пригодится Да хрен у вас знает, пойдемте пойдемте до нашего беталаги здесь мы не можем ни вверх ни вниз так, а где он был? а он был где-то вот здесь соберите аптечку так так, чертежи, чертежи, аптечка, так, создать. А если я не хочу с ним делиться своей аптечкой? Ну ладно, хрен с тобой. Okay, а его че, кусали? Так, что Ранее Сильное кровотечение, we... дай посмотрю, марли и спирт, значит. Enough Просто, enough но эффективно. Ух, ух, ух. Сколько ж с него крови That's вытекло. Ладно, спасибо. Теперь я о нем позабочусь. О, он прям с охраны. О, 250 опыта. Поговорите с Рахимом. Эй, 31-й, неплохо для новичка. Похоже, я ошибся. Ладно, проехали. Я просто хочу вас отблагодарить. Отлично, тогда иди ко мне. Надо обсудить, что ты будешь делать здесь. Какой она? а? А можешь здесь и собираться, не остав... не... не... Не оставаюсь, но ну, хрен с ним. Так ладно. Помочь чувакам надо. Почему эта дверь закрыта? Я может отсюда хочу пройти. Мне может обходить не нравится. Так чё? Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Так. О, вот это вот мне нравится. Так, твой человек спасен. Пара пустяков, кто нибудь еще? Так, дай подумать. Рахим, Рахим ты в курсе, что хитер как раз настолько, okay? чтобы быть опасным. Амар рассказывал, что ты Explosive надумал charges? про гнездо really? взрывчаткой. Плеса, что взрывчаткой? Please. Я этого не говорил. Ой, не надо, не надо. умеешь то врать. Я знаю, что делаю. Да ну, бессмертный значит. Ты не моя дочь, чтобы так. Нет, конечно, наша мама умерла, поэтому будь добр. Ладно, все же я твоя единственная родня, особенно после смерти Амира. Ты, Джей, да? Я просто хотел поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. И мне жаль, что, Амир, я вам обоим жизнью обязан. Да, обязан. Хочешь оплатить? Береги моего брата. Недоумка, от него самого. Спасибо. Никакой взрывчатки. Понял? Сейчас пойдем обосунум взрывчатку, чтобы он не думал про взрывчатку. Так. Ну что, хватит, теперь могу увидеть Брейкена. Впервые. Переоденься. Чистые вещи у тебя в комнате. Тебе в 194. Чем тебе мой брейк не нравится? Он не пойдет для работы. Что предлагает брейки? Переодеваешься так. Окей, всё понял. Сейчас, зайдем. Переоденемся. Короче, пойдем вот сюда. Так. А в моей комнате я ничего не могу спиздить? Так, ладно, переодеться. Пока у меня сегодня только есть одно. Так, хранилище, вообще, что, в хранилище есть? Хранилище пустое. Okay, так, ладно, тогда пойдем. Что? Ладно, казалось так. So Встретимся с Рахимом на крыше башни. Йоу. Йоу. Йоу. Йоу. Йоу. Йоу. Блин, анимация. Так, Рахим, Аргам, Итак, дальше... я а Nepal, тебя не вижу, ты где? Рядом. Тут, тут, тут, тут, убить можно. тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, не тут, тут, здесь точно понравится крейн? Так, погнали. Уи... Блин, вот так по крану в реальной жизни бы пробежаться. туту -ту, ту ту ту ту ту ту ту ту, -ту Если я не ошибаюсь, там пасхалка, да, вроде есть? Я вроде помню, что там что-то было. Да, вон флажок, я вижу. успел зацепиться все нормально о боксер боксер зомби зомби боксер ладно а нахрена эта штука здесь или это не зомби to our ну вот Because это наш first, зал начнем сначала тебе нужно научиться бегать mean, что ты хочешь научиться бегать просто right? делай что я говорю так Now. прыгай самый низ Ра, там высота, там же убить у нас Ты спятил, я же убьюсь. Ну, ты слабак. Ты это же не серьезно? Смотри. Ааа, нога. Рахим, боже, лежи. Ну, классно, я тебя наколол. Сукин ты сын. Что, шуточек не понимаешь? Давай да ты уже сюда. on a Боже милостивый. Твою ж мать. А если бы там бутылка была? Захватывай двух, да? Смотри, не перегори. не перегори, еще не все. Нет. Так, чтобы выжить наружу вы учись использовать преимущество местности. Едок обязательно лазер. Неважно. Так перечислены местности это плюс тебе. Так, я тебе подготовлю пару типичных ситуаций. Посмотрим, как ты справишься. Все поняли. Бурундунь рунь рунь. Так, блять, все, сесть. Почему подкат не на F? Я уже привык к Warface. Что, подкат на F так залетаем магазин выпускаю в магазин а тут ступеньки нету серьезно обещаем по стрелочкам I'll по стрелочкам stopped, по стрелочкам туру туру ту ту вовремя а а э! она просто да ты будешь иди издев... ладно я понял А чё за прикол? А, да? Not bad, not bad. Так, нам сюда. Нам теперь выше надо, да? Так, залазим. Old Так, all, right. all right. of sure net, all net. Так, ладно. А это моя любимая захват кошки. Попадаю. Так, good job, отлично. Подожди, я а ничего надо будет типа поделать. А, нет, спас. Типа было, окей. Понял. Понял, понял. Понял. понял. Пройти испытание паркуром. Так, окей, все, мы залезли сюда. Ему раз. Да я понял это. Мне удобнее под конец зажимать, или а с самого начала держать. Тоже, блин, неудобно, серьезно. Вот опять я вот так сделал, как не надо. Никак ему надо, блин. Ты есть точно саморода. Не встречал ничего подобного. Плюс 500. Хрейн. Хрейн, не молчи, что случилось. Что-то не так, Рахим. Что со мной было? Вот черт, первый приступ. Верняк, возвращайся назад. Ух, полегче а стало. Как же стаминка долго копится. Главное во время приступа я ему еще должен сам вернуться к нему. А не он ко мне. Рахим, так. Рахим что это все значит? Я это что, обращаюсь? надеюсь что нет приступе означает что ты заразился и мой тебе совет сходи в он посмотрит тебя может анестезин вколоть только перед доктором поговори с кладочком набери снаряги а то без нее тебя сразу башку снесут понял братан спасибо и по лестнице сейчас вниз побежим какого хрена эти двери закрыли опять а здесь что у нас? Kind of ладно. Так, мне этажом ниже, да? Мне этажом ниже. Так, а здесь у нас другой был? Нет, не здесь у нас другой был. Так, ладно, нам надо спуститься на лифте. -ру -ру -ру. Блин, вид красивый очень. А там нам из тех, кстати, много пасхалочек. Так, сейчас спустимся на лифты. Что-то мне там пишут сообщения и пишут, я не пойму, что пишут. Уру. Так, с лодочком сейчас поговорим. А я ты Кладош. А так ты новый разведчик, Рахим, Рахим говорил really по радио. Yeah, да, Where's это Крей? я. Меня зовут Крейн. Кладошеч, я не собираюсь напрягаться и запомнил твое имя. Сперва проживи, кстати, в башке. Ходил слухи, что ты очередной халявщик Пришел за едой анестезином. Иначе говоря, тебя слишком-то жалуют, но не ввини их. Когда ты в изоляции, легко стать параноиком. А если кто-то еще и блокирует связь с внешним миром, так целый город. А на помощь звать некого однажды надежды на себя. Но стоит тебе принести мне испайку, парочку грузов, и все сразу видишь, как люди, изменят, люди изменятся. Это Там учту. Что-нибудь что еще? Если что. Хочешь если заработать популярность, попробуй помогать людям. Блять. Может бабу найдешь, чтобы не скучать по ночам. Ха -ха -ха <с coalition> О, а это интересно. Это мне понравилось. Так. У этого монозвонная все забираю. Все. Лусоту тоже заберу, на всякий случай. Так. Ладно, что он здесь? С кем поговорить можно? Я помню, вот здесь сразу можно было задание получить у кого-то. С тобой нельзя поговорить, не с тобой нельзя поговорить. И здесь никого нету. А вот записка. Инвентарь. Так, инвентарь. Ф записка на 5 Ты крутой, ты сильный, ты с трудом читаешь, что тут написано. Если на все эти вопросы ты отвечаешь да, то у нас есть для тебя работенка. Нам нужен. Законченный идиот, которого невозможно Возможно его бьют В первый же день Несколько таких уже было, возможно теперь твоя очередь Свяжись с Фатином и Толгой. А, а мне что-то не понравилось А можно я не буду с ними связываться Ну так, на крайняк всякий На всякий пожарный Так, выходим из башни Куда ты собрался, а? Не твое дело какой красивый. Ладно, новичок, бери себя. У нас и так уже слишком мало. Спасибо. Ай, как ярко. Блин, ярко-то как. Так, ладно. Анастезина, анастезина, анастезина. Можно по стрелочкам побежать. Куда здесь стрелочка показывает? Да хрен его знает. Так, болты. Водить, я помню, у нас кое-что лежало. Поэтому мы залазим сюда. Запрыгнем сюда. Так. Этот бег я почему-то никогда не проходил. Но все же, все же, все же, все же я перепрыгнул. Немножко местом ошибся. Так, сюда нам надо было. Вот здесь у нас вроде... Вначале можем хорошо лутера раздобыть. Отмычка так. Так, металлические детали. Алкоголь. Здесь у нас здесь у нас ничего нету. Ух тут какой. И все еще живой. Нельзя вставать. Вот это вот это вот это вот, это, вот, это вот нехорошая ситуация получилась. Так, обыскать тело, алкоголь. Этот у нас алкоголиком был. Был паркурщик, нет, по. Так, ладно. Там соседняя зони. Здесь доллары у нас. Так, ладно, я не могу открыть, значит вылезу обратно. Значит, вылезем обратно, раз мы не можем открыть. А что случилось? Я в текстурке забагался Ох, как они рычат. Это открыть нельзя, это открыть нельзя. Так, ладно, пойдемте к плещам. рещи, Тук-тук-тук. Кто -то там? Открывай. Доктор, эй, есть то живой? Камдер, ты слышишь? Камдер, черт побери. Мне нужен накол вакцины. Что нет? Суперсонат. Называется анестезин Подавляет симптомы. Присядь. Анестезин отдаляет неизбежное. Это все же то есть у ВгМ. Так, неизбежное лекарство, что нет. Это что-то вообще no бешенство Сейчас лекарства нет Но видишь ли, я провожу попытки как с анестезином, и так и с зараженными тканями Так, лекарство, возможно, определено Вы действительно можете его получить? Вполне, с помощью доктора команды <соцентр> и куда Это я... Завел... инжектор. Камден, это кто? Мой коллега, он застрял в секторе ноль Ну we... we... we... когда был... Первая вспышка. Мы общаемся по радио, но если бы связь была получше, то и прогресс бы шел побыстрее. Если бы мои раненые опыты перенесли результат, я вводил рекомбинации формы вируса в куски мяса и разбрасывал их по городу. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, а я бы фиксировал результат. Но они не ели. Не было результатов. Жаль. Я угробил настолько времени, так что держи систему безопас сейчас смысла нету. Ладно, я занят. Теперь ступай. Что ж я делаю? У пацанов тут мачете. Чисто по приколу Калаш есть. Зеря смотрел меня так Отлично, это поможет тебе ненадолго И это неплохо Я, знаешь ли, привык посылать тебя туда-то сюда Итак, посмотри, чего ты стоишь Иди поговори со Спайком Он далеко от рейлера Зеря Недалеко, у него есть для тебя задание Вот он, наш пёсик Спайк, гав-гав Спайк, я крин". Как раз не хватало. Очередной чайник. Ладно, слушай запоминай. Есть два типа грузов. В одних еда, предметы первой помощи, снаряжение, все такое. В других только анастезин, ВГМ. Отправляйся односторонний видеосигнал и дает знать. Проблема в том, что грузы с анастезином забирают боевые... Боевики Раиса, и без Антезина нам всем хана. Раиса и его банда работают только днем. В эти ночи почти верную смерть. На следующие два груза с Антезином сбросят сегодня на закате. И Брейки намерен их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? я же говорил, ночная вылазка, это почти самоубийство была бы без... Почти, если б я полтора месяца не устраивал безопасность. Брекен и его иллюзия сегодня в безопасности. Если ты сходишь туда и активируешь ловушки... вот. Хорошо, что за ловушки и как активировать. Увидишь, я буду вести тебя. Помни одно, без этих ловушек Брейкен до he he утра не доживет. А если он принесет институт, нам всем крышка. Прежде чем идти туда, возьми They несколько. Так, здесь у него тоже ничего спидеть нельзя. У него тоже, блин, что у него ничего спидеть нельзя. Я хочу кого-нибудь что-нибудь списывать. Ой, ой, спасибо, мы это все уже... А, как тебе пролистал туда-сюда? Так, ладно. Так, зомби. Зомби, зомби, зомби. Я хочу навыки. Окей. Выживание. Так, ну пока, нам нечего качать, только первый можем качать. Новый компонент. Так. Так, 17 центов. Так, а возле башни нам зачем ловушка? Ладно, хрен с ним. Активировали, да, активировали, так, это Джейк, кто-то сейчас а, наружу, и я наружу, по заданию Спайка Ты ведь Крейн, да? Слушай, один из наших пытался поговорить в безопасном месте для миссии Брекена Он на площадке возле ВЕФы. мира, его окружили зомби, нужна помощь Ладно, схожу Так, здесь еще ничего в домах нету? окно есть открытое здесь должно быть что-то ой ты не встанешь точно не встанешь не встанешь ладно это хорошо что не встанешь а то знаешь мало ли так сюда поднимемся О, есть что открыть Так, электроника Так, ты овощ, ты что вообще на заборе делаешь? Все, я понял Все, нормально, нормально, нормально все, топчик, топчик Помогите пропавшему О, газовая труба Сейчас опиздюлимся Нормально. В скорых у нас обычные аптечки. Даже две аптечки. Нормально. Так, так, так, так, так, так, так, так. На улице нам делать не нехрен. Так, в холодильнике можно поутать. Кофе, кофе, кофе, какая у нас вроде типа ценность считается. Ой, какие они злые. Для ремонта удерживай А, да? Вот так вот сделаем просто. отсюда вы. по одному по одному говорю кому сказал по одному на всех хватит можете не переживать по этому поводу так ты без головы не должна рыпаться на. да что вам всем надо от меня Нормально, минус. То сколько у вас там клиентов? Нормально, повыше уровень силы. Они такие тупые, блин. Еще один надо. О, красиво. А может они кончатся сегодня? Или нет? Давайте подождем, пока вносливость остановится. Вот. Я уже походу весь дело весь район перехерачил они все не кончаются. Да ты серьезно. О, Теперь нужно всех обыскать. Закрыто, мы закрылись. Затолпали они уже. Так, надо пока есть навык качнуть. По силе у нас что-то должно быть. Все, так, вот это вот качаем, короче. А, покупаем навык, все. Okay, так, Жейки на месте, мутанты тоже. Осторожно, Крейн. Здрасте. Yeah. Так, здесь, короче, тактика, их не нужно бить серией. Они вот так быстрее отдыхают Когда их так бьешь, больше только энергии тратишь. Только нужно вот так одной замашкой бить. Все. Лежать, лежать, бояться. Так, оружку починим. Тук, тук, тук. Откройте. Какую воду, right. Just... okay, конечно. Фук. Журнал. No Ты Нам все еще нужно включить свет. Только так можно обезопасить эту зону. Ну давайте обезопасим ее. Так, включили питание, питание, включили. Все нормально, так. вот так это делалось. F. А, нет. А, да. Так, подожди, кажется, на второй странице было вот. Так, сегодня я понял, как можно использовать за У меня была бочка, которую можно взорвать. Но эти гнилые уроды близко к ней не подходят. Так что я забер... забрался на крышу. Швырнул парочку взрыв-пакетов в машине, держался, пока они не подойдут ближе. Потом, бабах, уложил всех уродов, всех до единого. Думаю, надо попробовать бросать взрыв-пакеты прямо вниз, под тем местом, где стоишь сам. А потом делать прыжок, удар о землю. Так эти парни из башни, осталось только понять, как они это делают. Как эти парни из башни. А, вот черт, ВГМ. Как так надо поговорить типа с мудаками из ВГМ? Ааа, почти. Просто дай Опа-на. Зомби нужно переделить <связать> Вот так вот. Быстро. Держать 5. Два красивых хэндшота даем. Пока-нибудь отмычки есть, можем жить Газовая труба Так, туды-суды-туды-суды туды -суды. Запрыгиваем, короче, сюда О, клинок Клинки Ой, еще один сундучок Нормально Счастливая отмычка прям Не ломается Так, у меня новый газовый ключ Значит, старый мне больше не нужен Блин, город такой красивый здесь а. Это крейн Доложи я встретился с доктором, доктором Я... типичный ученый. Трейлер, Ему выделили трейлер с лаборатории, и он Hello? там работает. Прием, как слышно. Слышу тебя хорошо. Добавляю в простепенную цель. Легенда прежняя, и обеспечу безопасность его изысканности. Преоргит по прежнему рейт, похищение файла? <свят> Подтверждаю, считаю маловероятным, чтобы ученые один... Одиночка, да еще и в трейлере, мог добиться значимых результатов, но если добьется, они нам нужны. Так, договорились. Джейн, хорошо. Нам нужно еще несколько таких точек. Мы наметили пару мест для на... новых безопасных зон. И Крейн. Спайк, он твой. Спайк. А теперь к делу. Тебе надо активировать еще одну ловушку. Посмотри, там должна быть машина. Машины? А не машина. На ее ебщике. So На улице полном этантов. Okay. Так, Спайк, показалось? Так, держись подальше от улицы. Старайся передвигаться по крышам. Car, так, у тебя же есть Or пара взрывчаток. А -а -а -а. Замани имя толпу. Окей. Понял. Все, уйдите, вам не должен быть. Ой-ой-ой, какой ты палючий. Просто мы делаем вот так. Все. Все, все. все, все, все, все, пацаны, пацаны, не букуйте. Не букуйте, да? Старайся, чтобы тебя не застигли. На открытый месяц Так, Эти уроды повсюду, как химли повушки, чтобы пустить их вход. Никак, я же тебе говорил. Окей. Okay. Вот почему я говорю нужно отдыхать после удара, так они быстрее дохнут. А так я думал, блин, после крита я типа думал быстрее его добью, но хрен там плавал, конечно, ожгут. Бичевка. Звучит как оскорбление. Так энергетический батончик. Дверь заперта. Хотя водичку не залптал. Да мать. О, отмычка. Отмычки я люблю. Так, пока место нужно свалить. Так, сейчас взломаем ящик один. Или два. опа на. Так, чуть-чуть сюда, мне кажется. Ого, дал. Вот, килл. Уходил, уходил. Инвентарь заполнен. Так, что у меня с поинвентарем? Половица, половица. Ее нам надо разобрать. Так. Простая труба тоже. Разберем. Так, думаю, получше будет. Так, погнали. Дальше. Дальше идем. По своим делам. Но сюда мы вот Там что-то фиолетовое Там фиолетовое что-то Нам нужно сюда попасть я пробегал Так, рано Вот, нормально Изолента, силовой кабель Просто шкафчик химиката. У нас же есть фонарик А, где я Фелитова что-то видел? А, на улице. Или на первом этаже. Или по всему на первом этаже. Ага. Понятно. Сейчас все этими красавцами разберусь. И взломаем. Ты куда подошел? Вышли, вышли. А, он сдох это было? А, понял, взлом трудно. Так двое идут. Да не туда же. Все, тебя тоже беда. Тебя тоже на на этот наказе Все, нет никого, никто не будет мешаться. Все нормально, трудные взломали. А то я спать не смог бы. Скажу, что подправили улучшение для оружия. Так, Так Марли у нас есть. Так, во. Так, ладно. Аптечку, Марли. Так, мы в 40 метрах. Уиуу. Передвигаться по крышам они говорили куда безопаснее еще сундучок вот так вот так го снова инвентарь так так давайте вот это вот все разберем пустое говно которое нам не нужно Я хочу улучшить, Я хочу здесь вот улучшить его. Окей. Свободный разъем. Вышибала, давайте выбрать. Там Что можем что-нибудь? Нет, свободный разъем. Так, подожди. Skate. А подтвердить? В смысле? Так, давайте-ка. <ф1> вот так сделаем нам нужен чертежи, чертежи, чертежи Шокер Нам нужен длинный нож Длинного ножа у нас нету, червяки Коктейль молота можем сделать Ладно, так, пока миссия в 6 Вышипала. А Все Так, я хочу взять Ключ Этот тоже ключ возьмем Это у нас закрыто, конечно же я подивился, если было бы открыто. Да нельзя зайти. Сюда можно зайти. Здесь у нас алкоголь. Мы алкоголики, народ, хороший. Как там скриншот делается? Во, красиво. Да, кстати нам ловкость прокачать если я не ошибаюсь у нас навык в ловкости так а подробнее так что это так используйте пробел чтобы уклониться нажмите двигаясь назад или в сторону Все, понял у уйди я не хочу с тобой разговаривать ты некрасивый А ты зубы не почистила <св> <с> <dry> так ладно Ладно, ладно, ладно. Так, что у нас по записи? По время записи, записюшки. Ну и так, сейчас. Секунда, 52, 50, 52 минуты уже записываю. Охренеть, время в зондлайте, конечно, летит. На этой коробочке ничего нельзя? Ладно, на этой коробочке ничего нельзя. Сейчас, короче, заканчиваем за задание. И на этом выпуске закончим. Так, в три раза ярче. Так, все нормально. Газовые сигареты. Так, вот это вот открываем. Это вот берем. Это вот делаем вот так. И! Так, активируйте световые ловушки, давайте их быстро выполним. О, безопасная зона, понял. А наша безопасная зона блин только в него обычно хрен заберешься откройте <клес> так ладно тут туру ту туру ту -ту так нормально четко там решетка, мы не можем туда войти. Сделаем вид, что я так и хотел. Так, ладно, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем пойдем. Подожди, у меня навык открыть через них перепрыгать. Нет, не открыть мне навык через них перепрыгивать. Так, отойдите в жопу, идите в жопу. Так, это вроде бы делалось вот так. Потом это делалось вот так. А потом что они? А, потом вот еще. Ничего, ничего нет вообще золотать. Вроде контейнер такой большой. Блять, перелет. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, быстро. Не перепрыгивай. Okay, lights are all set. Активируйте световые ловушки. Понял. Так. А обратно... А обратно не допрыгнули. Нормально. Активируйте световые ловушки. Так, понял. Хотя ни хрена не понял, но я все-таки понял. Так, активируем опа на спайк здесь микрорайон вырубилась что за фигня опять только не это ладно послушай меня не там далеко электростанция проверь ее понятно до электростанции еще в этом выпуске добежим все-таки и посмотрим что будет дальше и там наверное это за этот период я закончу да уж без света дела наши плохие Некоторые безопасные зоны и ловушки также отключились. Надо включить питание. Вот, вот трансформатор. Но сейчас же этот будет. Мудозлант несчастный. И вот так. Так пошли, мои хорошие. Fuck. Я это зря сделал Я это зря сделал Все, минус Это делалось вот так И минус я Прошу прощения А где там у то один баллон лежал? Ой, на каком я базаре? Охренеть, 234. Так, найдите силовой распределительный щит. Так, ладно, у меня пока местного навыка нету, в принципе. Так что мы побежим вот так. Пацаны, пацаны, пацаны, не трожьте, не обращайте внимания, я туда залётом случайно. пинок с ноги что, машину нельзя открыть да да да понял понял принял что все а ты чего живой а вот это вот прикол не прикольный ты сдохнуть должен был братан это так это и вещи дела не делаются все вот ничего не взорвется больше точно я надеюсь вот так вот очень резко минусом делаем тут еще это одна но с ней проблем не будет в принципе как я и говорил проблем ноль Здесь нам, собственно, нефиг делать Давайте идти за шакали Инвентарь заполнен Хрен-то мечом, он мне, блин, вечно заполнен Но инвентарь нам надо качать Давайте фонарик рубим Так, это на улице у нас Ага, они прям отметили такой стрелочкой уже знали, что я приду. Так. спущено, здесь есть. Сундучок. Электроруб. На всякий случай. А то вдруг, как я его лутать нажму, он мне как за жопу укусит. Будет неприятно. Да твою душу. Все, хана мои счастливые отмычки. И что за прикол? Так, ладно, нормально. А на этом, пожалуй, закончим наше странное и ненормальное приключение Это с... в этой серии. Так... Она. И продолжим В следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот это вот мы создадим, короче, газовая труба. Она какая посильнее? Урон, урон, урон. Значит, синие все-таки вещи получше, чем зеленые. Вот, теперь у нас есть. Есть у нас. Тык-тык-тык-тык. Все. Всем счастье.